Чай в интернет-магазине Долина Чая упакован в специальные крафт-пакеты. Внутренняя поверхность пакета имеет специальное зеркальное антисептическое покрытие, не позволяющее чаю выдыхаться, а также герметичный клапан, гарантирующий длительное хранение купленного чая. На каждом пакете есть этикетка с названием, описанием и рекомендациями по завариванию. Вы можете пересыпать чай в банку или хранить его в таком пакете. Верхний клапан легко закрывается и открывается многократно. Герметичные крафт-пакеты долины чая очень практичны и полностью защищают чай от внешних факторов.